Радикальное христианство — это когда ты полностью и всецело повинуешься Иисусу Христу. И это не легкий путь, это не широкий путь со всеми церковными представлениями, со всеми пастырями, с их легким Евангелием, со всеми развлечениями, которые имеет сегодняшняя Церковь. Это не радикальное христианство. Это ложное христианство. И такое христианство приведет тебя прямиком в ад. Если ты хочешь попасть в ад, оставайся в этой церкви, оставайся в этом легком Евангелии, на этом широком пути, и ты погибнешь на веки. Это вовсе не христианство. А многие говорят, у нас в церкви радикальное христианство. Потому что мы устраиваем устраиваем шикарнейшие вечеринки, мы устраиваем какие-то пати или тому подобное. Мы приглашаем много неверующих людей, и они с нами веселятся на этих вечеринках. Вы знаете, что все эти пати, все эти вечеринки вы будете дальше продолжать проводить в аду, только в адских мучениях. Вам нужно выбросить все это ложное христианство и прийти к реальному и живому Иисусу Христу, который говорит либо святость, либо ад. Либо ты будешь жить свято, так как заповедовал Иисус Христос в четырех Евангелиях, в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, либо ты продолжаешь ходить на все эти вечеринки, на все эти церковные представления, на этих шоу церковные, и ты вечность будешь проводить в аду. Я не хочу, чтобы ты попал в ад, поэтому я сегодня предупреждаю тебя и говорю тебе, выйди из этих лукавых организаций и приди к настоящему Иисусу Христу и повинуйся Ему, повинуйся Его словам, научись слышать Его голос и повинуйся тому, что Он тебе говорит. И тогда, только тогда, когда ты претерпишь так в святости до самого конца, ты наследуешь Царство Божье. Только так и никак иначе. Да благословит вас Господь наш Иисус.